Рыночная стоимость 4 200 000 рублей, стоимость покупки 3 300 000 рублей, дисконт 22%, экономия 700 000 рублей. Отличное решение для покупки собственной недвижимости или дальнейшей перепродажи. Второй лот: трехкомнатная квартира общей площадью 100 квадратных метров находится в городе Волжский. Рыночная стоимость 7 миллионов рублей. Стоимость покупки 4 миллиона 800 тысяч. Дисконт 31 процент. Экономия 2 миллиона 200 тысяч рублей. Крупногабаритная квартира с высокой ликвидностью и хорошим дисконтом. Третий объект сегодня это трехкомнатная квартира общей площадью 146,9 квадратных метров, локация город Москва, Рублевское шоссе. Рыночная стоимость 45 миллионов рублей. Цена покупки 33,5 миллиона рублей. Дисконт 26%. Экономия 11,5 миллионов рублей. Отличный вариант – для поиска инвестора или коллективного инвестирования. Высокая потенциальная прибыль. Двухкомнатная квартира площадью 48 квадратных метров. Рыночная цена 4 миллиона 200 тысяч рублей. Цена покупки 3,5 миллиона рублей. Дисконт 17%. Экономия 700 тысяч рублей. Замыкает наш ТОП-5. Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2014 года выпуска. Рыночная стоимость 900 тысяч рублей. Цена покупки 580 тысяч рублей. Ориентировочный дисконт 36 Экономия до 320 тысяч рублей. Если вас заинтересовали один или несколько объектов, или есть вопросы о покупке имущества или условиях сотрудничества.